Примерный план питания для сжигания жира на день. Спортсмен весом 90 килограмм. Первый прием пищи. 7 яичных белков, 1 кусочек безжирного сыра, 1 вторая чашка овсянки на воде, небольшой банан. Всего 385 калорий, 36 грамм белка, 54 грамм углеводов и 3 грамма жира. Второй прием. 180 грамм отварных грудок без кожи, одна чашка отварных овощей, 1 чайная ложка растительного масла, 1 чашка коричневого риса. Третий прием пищи. 180 грамм отварной говядины, 180 грамм консервированного горошка, 1 чашка брокколи. Всего 535 калорий, 59 грамм белка, 45 грамм углеводов и 13 г жиров 4 прием пищи 120 грамм отварных креветок 60 грамм макарон 1 чашка овощного салата 1 чайная ложка обезжиренного соуса всего 365 калорий 35 грамм белка 53 грамм углеводов и 5 грамм жира Пятый прием пищи 120 грамм отварной курицы 2 кусочка обезжиренного сыра 1 пита и 2 томата 1 столовая ложка безжирного майонеза, всего 367 калорий, 34 грамма белка, 51 грамм углеводов и 4 грамма жиров. Шестой прием пищи 240 грамм отварной рыбы, 2 чашки отварного салата, 2 столовые ложки безжирного соуса, всего 459 калорий, 63 грамма белка, 22 грамма углеводов и 13 грамм жира. Итог. 2617 калорий, 273 грамма белка, 277 грамм углеводов и 47 граммов жиров. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!